Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех во имя Иисуса Христа и благословит по-настоящему. Это то, чего мы хотим, чтобы слово, которое Он произнес и которое мы вновь повторяем, приходило к вам через эти средства коммуникации и формировали жизни людей. Потому что слово Божье достаточно, чтобы сделать бесконечно больше того, о чем мы можем мечтать или ожидаем. Но Бог, обещая в Его Слове излияние Духа Святого, говорит следующее. «Вложу внутрь вас Дух Мой». «Дух Мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будете соблюдать и выполнять». Другими словами, Бог желает решить нашу наибольшую проблему. Это нашу внутренность, то, что внутри нас, не вокруг, Потому что эти проблемы в семье, эти проблемы в личной жизни, проблемы финансовые, знаете, безработица, отсутствие каких-то физических возможностей, отсутствие там воды и хлеба. Какая бы ни была нужда физическая, ваша внутренняя нужда, она должна быть решена в первую очередь внутри вас, нет смысла пытаться решать что-то делать, нет смысла вокруг себя пытаться решать проблемы, если внутри у тебя плохо, это реальность, и если внутри у тебя болит, вокруг тебя будет отражение всего этого, и по этой причине Бог дает нам Духа Своего. Дух Святой – это не какой-то вариант доктринальный. Это предложение вечной жизни. Потому что без него невозможно человеку куда-либо дойти. Это реальность. Невозможно быть спасенным Невозможно, чтобы человек достигал вечность. Невозможно. Дух Святой, что Он делает? Дух Святой говорит в наш Дух. Он говорит с нашим Духом. Он направляет нас. Он показывает нам. учит нас. Он говорит и показывает, что неправильно, этот путь, который неправильный, возможно, которым мы идем, вы знаете, сколько и сколько раз я, например, думал, что делаю правильные вещи, и Дух Святой оставлял меня без этого покоя, потому что, когда ты правильные вещи делаешь, у тебя покой, когда ты правильные вещи делаешь, справедливые вещи, честные, тогда мы имеем мир, мы не чувствуем ничего нехорошего, но если мы делаем что-то или думаем, не соответствует Слову Божьему, тогда тот, кто имеет Духа Святого, он имеет с Богом вот эту вот чувствительность, он замечает, что ему что-то в этот момент не нравится, нет внутри этого хорошего состояния, он разворачивается. Тогда, мои дорогие друзья, будьте внимательны. Если вы желаете качественную жизнь, качественную жизнь, где есть мир, вам нужно в праведности жить. Если ты живешь, и у тебя неправильная жизнь, Иисус учил нас правильно жить и говорил, отдайте кесарю кесарева. а Богу Божие. Это справедливо. И если вы Желаете решить ситуацию в вашей жизни? Может быть, у вас грустная жизнь? Может быть, вы наполнены какими-то проблемами? У вас один день все хорошо, другой день не очень. Если ты хочешь поменять эту ситуацию и войти в Новый год, с новой жизнью, тебе нужен Дух Святой. Церковь ничего не решит. Совет какого-то человека не решит. Никто не может решить, потому что я учу Слово Божьего. Только Бог, Он может совершить то, что Он хочет наполнить Духом Святым. Потому что я знаю, как много людей слушают послания, которые мы проповедуем, смотрят наши сети социальные. И вы, которые сейчас страдаете, долгое время, возможно, много времени вы в отчаянии находитесь, и это боль из-за проблемы, личной, может быть, проблемы в личной жизни или духовные проблемы какая-то, эмоциональная какая-то проблема. Вы носите в себе кучу проблем и не знаете, как их решить. Иногда люди поступают следующим образом. Они говорят так, а, я заработаю много денег, у меня будут возможности, у меня будет комфорт, и я могу купить себе самые лучшие в этом мире, лучшую еду, лучший дом, лучшую машину, все самое лучшее буду иметь. Но только ты можешь все внешние видимые вопросы решить но внутри внутри у тебя все равно будет нехорошо ты будешь чувствовать беспокойство ты будешь жить в этом беспокойстве ты не будешь иметь рядом какого-то надежного человека Ты будешь видеть только людей, которые обманывают, неверны тебе, и это очень и очень больно. Как ты решишь эту проблему с деньгами? Возможно ли купить любовь? Возможно ли купить мир? Возможно ли купить Духа Святого? Нет, нет и еще раз тысячу нет. Если ты не решишь свою внутреннюю проблему, если ты внутри не решишь, что вокруг себя видимые вещи, ты тоже материальные проблемы не сможешь решить. Только тогда, когда Дух Святой станет жить внутри тебя, ты будешь жить в праведности, делать правильные вещи, ты будешь направляемым. Ты будешь тем, кого сам Бог ведет. И тогда да, ты будешь ходить в мире, у тебя будет этот мир. И, и имей этот мир, ты будешь иметь радость. Имея этот мир, ты будешь иметь эту радость, ты будешь счастлив. Это называется счастье. Счастье – это не... Всего лишь делать uh, что-то простое, а у меня хорошая семья, и все. Нет, это внутреннее что-то, внутри счастья, потому что если вокруг тебя счастье, а внутри ты несчастье, тогда знайте, если ваша проблема внутренняя, и вы знаете, у тебя есть понимание этого, ты осознаешь свои ошибки, недостатки, ты не хочешь ошибаться, ты пытаешься делать все правильно, но не получается. Знаешь, сплоть, она слаба. И в итоге человек пытается, пытается, и все равно на неправильный путь уходит, и потом плачет, скрежет зубов, страдания, боль и так далее. Так все работает. Когда Бог, мы говорим о вере в Бога, когда мы говорим о вере, мы говорим о жизни. Жизнь, которая в этом мире начинается. Полнота жизни. Иисус сказал, я пришел, чтобы имели жизнь и с избытком. Но это касается только тех людей, которые внутри свою проблему решили. Потому что нет смысла все деньги мира иметь, ты можешь иметь позицию, ты можешь иметь успех, можешь иметь все, что угодно, быть в порядке, быть человеком, который живет прекрасно. Но придет момент, когда в итоге... Ты скажешь, а я пустой, грустный, и все плохо. Это та ситуации, которая у людей депрессивных. Люди, которые в депрессии, они пустые. Они не видят смысла жить, ни в чем они не видят смысла в этом мире. Мир для них по-настоящему отвратительный. Нет цвета. Они не знают, что такое радость. И это настолько сильно, что есть люди, которые имеют такую огромную боль, такую пустоту в своей душе, что в итоге они сами себя начинают мучить, резать свое тело, а тело, тело не приносит мне радости внутри, я не чувствую счастье, тогда я буду сам причинять себе боль, предпочитаю чувствовать эту боль, когда я режу себя, чем внутренние боли, и люди сами себя наказывать начинают, сами себя осуждают таким образом, чтобы каким-то образом компенсировать или минимизировать внутреннюю боль. Вы, который прошел, возможно, через обман, через предательство, вы понимаете, о чем я говорю. Вы знаете, предательство от любимого человека. Ты думаешь так, М -м, я нашел, наконец, того, кого я ждал. И когда ты меньше всего ждешь, видишь, что человек тебе не неверен, это огромная боль, огромная, тогда слава Богу, я говорю, слава Богу, у меня нет такой проблемы. Слава Богу, у нас нет таких проблем, у меня и моей жены Эстер. Люди, которые даже в церкви живут, они обманывают друг друга, они обманывают на самом деле Бога, понимаете? Люди мне не могут причинить ущерба, не моя церковь Божия, но когда люди, которые чувствуют обман от любимых, те, которые отдают жизнь кому-то, посвящают себя, всю свою силу в этого человека вкладывают, а потом они видят, что их обманули. Понимаете? С Богом то же самое, с Богом то же самое. Именно так. Он говорит Израилю, к его народу Израилю, который он вывел из Египта и привел свой народ в их дом. Вы знаете, как будто ребенок, который был выброшен, не знает, куда идти, никому не нужный ребенок, ни родителей, ни отца, ни мамы, никого нет. Тогда, представьте, этого ребенка кто-то нашел, пригласил к себе и стал ухаживать, отмыл, очистил и дает лучшее для этого ребенка, лучшее, что только может, и этот ребенок вырастает красивым, прекрасным, замечательным. Но когда Господь им предлагает вступить в завет из-за своей великой любви, вдруг отворачивается от него и другим себя отдает. Так поступал израильский народ. И это ситуация в жизни многих людей, которые переходят в церковь, и у них все плохо, полное разрушение. А потом, когда их жизнь становится лучше, когда они свою жизнь восстанавливают полностью, вы знаете, они поворачиваются с спиной к Богу. И если вы будете читать 38 главу пророка Иезекииля, вы увидите, об этом там написано, эту историю. Красивую историю, да, красивая история любви. И вы понимаете, вы заметите, о чем здесь Сказано, когда ты любишь, но тебя в ответ не любят. Это самое плохое, что есть на земле, когда ты полностью посвящаешь свою любовь какому-то человеку, а тебя в итоге обманывают. Вы знаете, молодые люди часто проходят через эти ситуации. Я уже тоже проходил через такое. Но молодость – это так, мы иногда полностью себя отдаем куда-то и даже не замечаем, что делаем, и потом разочаровываемся. Тогда посмотрите, Бог, мои дорогие друзья, Он говорит нам, чтобы мы были верны, Ему Он нам дает Своего Духа, без Него никак. Без Духа Святого ты не сможешь быть в завете с Богом. Без Духа Божьего не бывает, невозможно, чтобы человек сохранил свое спасение. Конечно, если человек в момент смерти, как произошло с тем разбойником на кресте, исповедует Господу Иисусу свою веру и попросит милости, прощения, а вспомни обо мне, когда ты будешь в раю, Он успел спастись в последний момент. Его никто не крестил в воде, Он не был крещен Духом Святым, но Он прям перед смертью успел обратиться к Иисусу. Но проблема в том, что жизнь наша, она долгая на земле, и мы продолжаем жить, уже даже принимая Иисуса. Но если у человека нет Духа Святого, то Люди отдают себя в тщеславие, в какие-то вещи этого мира, которые дьявол предлагает нам. И потом, что будешь делать, когда человек осознает уже, уже он понимает, что ничего невозможно исправить, тогда будьте внимательны, друзья. Бог, это как супруг. Он обещает и говорит: Вложу внутрь вас Дух Мой, через Мой Дух, сделаю так, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы Мои. Будете соблюдать и выполнять. Тогда да. Тогда получится, когда у вас есть новое сердце, это сердце может пролепиться к Богу, когда у вас есть новый Дух, ваш Дух, он подчиняется Духу Святому, и ваше тело, оно благодарно, вы живете, и у вас все прекрасное на земле. Но, во-первых, не забудьте, решите внутреннюю проблему для того, чтобы вы могли решать все остальные ваши проблемы внешние. Тогда слава Богу, друзья, понимаете, делайте это, прежде чем начать этот Новый год, до того, как вы будете решать физические проблемы, решите проблему духовную вот эту бессонницу вот эту нервозность постоянные головные боли это беспокойство этот страх сомнение это неуверенность ты прилеплен к вещам к людям и эти вещи они пытаются как-то крик души твоей заглушить но душа она чувствует и ты ничего не решаешь, только тогда, когда ты получишь новое сердце, новую душу и новый дух, который Господь обещает тем, кто ищет его. Пусть Бог вас всех благословит, и не забудьте, это последние последней неделе 2022 года мы начнем скоро Новый год. И я верю, произойдет что-то великое для вас, начиная с этой новогодней ночи. Вы знаете, что мы будем молиться за вас, благословлять и провозглашать, что вы получите Духа Святого на этом служении новогоднем. И епископ Жули, он будет там, на горе Ермон. Это будет Его служение, чтобы Он оттуда служил вам. Пусть Бог благословит вас. Всего доброго.